Друзья, всем привет! Едем мы сейчас за черной смородиной. Мне нужно 10 кустов черной смородины. У меня появилась новая идея фикс. Я посмотрела видео, где из черной смородины сделали живую изгородь. Мне очень понравилась эта идея. Я хочу попробовать это воплотить у себя. Заказала я 10 кустов черной смородины. 4 есть. И мне еще 10 понадобится. Мне дали телефон мужчины, который... Хороший продает саженцы, он сам западной Украины, я уже вчера позвонила, заказала, мне сегодня только нужно забрать у него. Так, теперь насчет клубники, которую я высадила. Кто-то мне в комментариях написал, что я очень сильно ее углубила и закопала, получается, самую главную центровую почку. И таки, да, я пошла посмотрела, у меня очень глубоко она посажена, и я начала анализировать. У меня, в принципе, все два предыдущих раза, когда я высаживала клубнику, я так сильно углубляла, может, поэтому она у меня и не приживалась. В общем, спасибо тому человеку, кто это написал, я все подкапывала, вернее, я пролила водой и немножко подоставала ее, подергала вверх, в общем, все нормально, теперь центральная почка у меня <соспитут> при свете солнечного дня, поэтому спасибо огромное, я надеюсь, что благодаря вашему в следующем году будет у меня клубника. Еще я хотела сказать, что мы находимся в красной зоне, наш город, и, ну, движение в городе меньше не стало, людей очень много, все работает. Единственное, что понятно, есть какие-то ограничения, да, кто-то может заходить в магазины на да, какие-то группы товара. Есть ограничения, на какие-то нет. В общем, как-то люди все же стараются выживать. И, ну... Знаешь, какой рассказывали? Какой? Если ты заходишь в магазин Конфи, например и хочешь купить телевизор, тебе никто ничего не скажет. А если ты хочешь купить батарейки к пульту, Часто тебе скажут, покажите сертификат, покажите еще что-то. Типа Серьезно, не, да? не имеете права. Mm -hmm. да. Ну а зато вот что я видела и мне показали там по веб-камерам, очень большие очередя на вакцинацию. Просто там, по 200-300 человек с утра занимают очередь. Лично на нас как-то особо карантин не подействовал. Да? Ну ладно, так. Ну английский онлайн у детей нет, но ну, он как был, так и есть, потому что онлайн, футбол тоже все в порядке, подготовка к школе тоже не отменяется, все, все есть, все продолжается, шахматы, гитара, все. Ну, на гитару мы перестали ходить, потому что там нужно покупать ее, мне кажется, еще рано для Марка, поэтому мы решили сделать паузу, ну, в общем, пока так. надо спросить тоже какую цену деревья персики персики которые нам не нужны вот смородина ну да высокие кусты, мы нам черную красную я ж не очень обойти наша смородина а слива у вас летняя? Какая есть такая вкусная? Какая-то слива. Анжеран сорт. Не ранний сорт. А вы иколы ще будут? Недели Добрый день. Отскажите, пожалуйста. А вы на икону не проводилась. Не понял, что такое. Мы решили все туи, которые здесь продают, забрать. Их всего 4, мы одну сразу взяли. И потом уже, когда начали уезжать, решили еще забрать все три. Цена очень хорошая, 400 гривен. И это сорт классный. Смарад. Да, Сережа подсказывает. Так, смотрите, вот наше приобретение. Смородина 10 кустов вообще на вид. Смородина просто бомбическая. Все-таки меня не обманули, сказали... Звони именно этому мужчине Встречайте Сережу С туйами Эти туйки пойдут сейчас вот в эту клумбу Друзья, спасибо за совет, который вы даете Написали мне, что я густо высадила можжевельник Ребят, я в этом году его пересаживать не буду Он приживется, укоренится И тогда я через один его рассажу Вот а тут я Расскажу, а тут мы думаем 10 Раз, 20, как думаете? Ну ладно, Сережа. Огонь? Огонь. Вот ну, хотим, это круто, будет да, хотим три. в центр их <сíck> прямо <сíck> вот так вот треугольником, чтобы они потом казались как одним большим деревом. Ну да, они же будут расти одновременно, сплетутся, и да. будет такая колонна. А вот четко вот так вот между этих заходить, да, для... мол, не надо, будет. будет красиво. Нам мотливы надо поставить на окна. А сюда французский балкончик да, да. Все да. если... впереди еще Ну нет, наверное, не так, не, не так просто... Одна впереди и а, две сзади Немножечко чуть-чуть дальше от первой Которая, понял? Ну а, треугольничком какая от этого, Давай, да Или наоборот, вот это. Да нет, вот эти две одинаковые, наверное, давайте. Вот это... Да, мне кажется, да. А или маленькую вперед, да? Да. Только давай, вперёд. давай. Растения в мешковине. Вот у меня когда-то спрашивали, что значит растение с комом. Вот это вот и называется растение с комом. Вот когда обкапывают его и полностью обвивают мешковины. И в этой мешковине обшивают, там, обшивают, да. И в этой же мешковине мы прямо и высаживаем в землю. Она перегнивает и своего рода служит удобрением. Мы так все абсолютные сосны, ну все-все-все вот угу. так высаживаем. Смотрите, да, да, вот так? да, Мне кажется, так хорошо. Надо ну, видеть, он... ну да. Да, мне кажется, очень. Ну, по идее, как оно должно потом вырасти, и будет просто классно. Ну давай, Что делай, тут давай. у меня трудится? Только тут листиков от березы. Тяжело, да, выгребается? Угу. Ну, трава Но меня. Вот Ну, это потому, что вот летят напротив деревья. Это а я не знаю, что это за деревья. Да. Давай, секатор и что еще сказала? Бананы. А, банановые шкурки, да, мы будем банановые шкурки в качестве удобрения... Так, это наша центровая ямка. Сейчас мы добавим сюда песочка побольше, и вот я нарезала шкурки от бана. Уже, да? Ну, ну давай, давай ты, бросай. Да. Еще? Все, наверное. Все, вроде приметили, так как нам нужно. Все вроде правильно выкопали теперь. Высаживать. Да. да, да. дома бананы все готово вы только посмотрите на эту красоту ну невозможно не любоваться вот за что я обожаю хвою за то что она и зимой и летом одним цветом вот это такое большое большое преимущество всех хвойных пустов растений. И сосен, елок в том числе, посмотрите, вообще сразу же по-другому все преображается, все смотрится. Сейчас Сережа пойдет водичку включит, мы польем хорошо, и все, здесь все готово. Когда мне пишут, не высаживайте сосны, елки, высадите плодовые деревья. Плодовые деревья – это хорошо, но вот именно глаз радует, вот только хвойные растения потому что это в любое время года, а мы живем в климате, где полов... О, водичка пошла, все. Будем поливать. Отлично. Сейчас мы их покупаем, потому что они любят, когда их купают. Так, давай, беги. Все, еще можно что-то придумать по бокам, высадить какие-то цветы. И все, можно смело просыпать уже либо камешками вот эту часть, либо корой. Да? Ой, знаешь, ну это берисклет. Есть О. красный берисклет, но он красный только осенью становится. Да. Надо, чтобы укрыл его красным. Ну, да. Так, смотрите, ребята, рассказываю. Помните, вот здесь у меня росли барбарисы. Мы их выкопали. Выкопали и высадили вообще в другом месте. Вот здесь у меня рос гибискус. Я тоже его убрала. Калина тоже убрали. Вот сюда мы хотим высадить... Мы, я хочу... Ну, я Сережа показала, он поддержал эту идею Смородины Черные смородины в шахматном порядке И ну, летом это будет живая изгородь Плюс еще какие-то ягодки Понятно, что я не претендую там На какой-то большой урожай Но какие-то ягодки будут И плюс живая изгородь В общем, два в одном Все очень классно я Развернула только что кусты смородины Черные, посмотрите, какие они классные Такая корневая система Очень-очень высокий куст такие красивые сформированы Смородину я высадила. Я знаю, что достаточно плотно, что нужно ее ширину но еще раз повторюсь, что у меня изначальная цель ⁇ это живая изгородь, а не ягоды. Поэтому с весны будем любоваться и смотреть, как это будет выглядеть.